С вами макки-чародей Антон Чалей. И сегодня будет ТОП-5 упоротых игр про мультик Спанч Боб. Учитывая, что некоторые серии Спанч Боба действительно упороты. Первая игра. Кто умнее, ты или Патрик Стар? Так, даже не знаю. Но по-моему, Патрик и так не очень умный. Он же ведь звезда, а мы все-таки люди. У нас есть сознание. У нас, блин, спрашивают, у чего музыкальный вкус? Звук. Мороженое. Сталь. Майонез. Звук. Неправильно, прикиньте, ребята, неправильно. Не знаю, майонез. Майонез. Что? Звезда шоу. Так, ну, наверное, парк, да? Все правильно. Сколько глаз в бикини-ботом? Мне один крабсбургер, 4, 11. Походу эти тесты писал реально Патрик. Такое ощущение, что он тоже тесты на ЕГЭ и ЦТ пишет. Мне один крабсбургер. Нет. 4. Нет. Блин, ну это вообще вопросы. Недуза, нет. 11, нет. Я нажал на вопрос. Закончил мой рассказ. Жил был страшенький морской гребешок и... Потом все умерли. Он помылся и стал красавцем. Что курили создатели вообще игры? Смотри, что у меня есть. Конфета, корм для улиток, прямоугольник. Обычный бы человек, как я, ответил бы, что это конфета. Эээ, не знаю, корм для улиток ответил бы, наверное, Боб. Прямоугольник ответил бы, чувак вообще без мозгов отшибленный. Все правильно. <рly> <рly> <рly> Ты Сквидвард? Нет. Нетушки. Я пожарный гидрат. Ну уж нет, ну нет, все правильно? Что это? Чесалка для живота? Зеркальце? Лопатка для краббургеров? Хлопушка для медуз? Не знаю, лопатка для крабсбургеров, наверное, ответил бы Спанч -бом. Неполноценный да, он, видимо, ответил бы зеркальце. Давайте выберем чесалку для живота. Моя тактика. как ты ешь морепродукты? Ну точно не вилкой и ложкой. Глазами ртом, наверное, да? За всю мою жизнь самый безу... безумный сумасшедший тест. <с> Переходим к следующей игре. Игра номер два. Игра называется Бузатеры Бикиниботом. То есть у вас, парни, настоящий грязный Ден? Мм, <с> я. Попахивает каким-то раздратом вообще. Так, Бикини Ботом, аэропорт. Так, так. Ни хрена себе. <с> Сэнди. Сэнди, что за фигня? Ни хрена себе, что мы творим. Что мы творим? Что это мы делаем? Что мы делаем за фигню вообще? Это походу войнушка и нам нужно побиться, побиться со спанчбобом и столкнуть его. Вот туда вот нам нужно его столкнуть. И короче, если мы выиграем, то мы выиграем, а если не выиграем, то проиграем. О, все, убили его. Так, о, взяли какую-то фигню непонятную. Так, Что это? Это штанга с мишками что ли? Я вообще охереваю. Просто от вообще всего вот этого вот. Что тут происходит? Это как Mortal Kombat, только со Спанчгова. Что-то он хочет нас надуть, походу. Так. Давайте бомбанем. Все. Еще одна жизнь. А не, у него не пропала эта жизнь. Все, он умер. Держись, все в купол. Фигак. Сейчас мы его вообще завалим, походу. Очень странно, да, что он такой тупой, но дерется он прям вообще четко. Сейчас мы запустим ракет, все. Выиграли. Выиграли. Третья игра. Спанч Боб чистит зубы. Вы думаете, чего тут необычного? Но давайте посмотрим поближе эту игру. Блин, как быстро начинается налет. Смотрите, прям кариес. Просто представьте, все время вам придется чистить зубы и жить просто с этой зубной щеткой во рту. Блин, чувак, тебе походу нужно просто вырвать все зубы, чтобы так не париться. Я просто не успеваю, всякие конфеты летят. Блин, ну у тебя и налеты, ты ж ничего не ешь. Откуда у тебя столько налета, если ты ничего не, не ешь, чувак? Гейм овер, прикиньте? Что за фигня? А почему тут интересно, у Патрика на животе скачет спанч Боб в конце? Четвертая игра! И тут творится вообще какой-то дикий трэш, Смотрите, спанч Боб ловит Патрика, который одет в костюм индюшки. Мы бегаем за индюшку, смотрите. И за нами гонится веселый какой-то спанч Боб. Мы еще можем вот так вот весело подпрыгивать. Что творится вообще за фигня? Я не понимаю. Все, смотрите, рыба тоже посмотрела на нас типа. Ты глупый или что-то? Еще один индюк. Какой-то бежит индюк. Нам его догнать надо. Давайте просто все время прыгать. Точно. Слушайте, а если я буду все время просто прыгать, ни, ни на что не нажимая, добьюсь ли я? Не, не добьюсь. Я подумал, я уже нашел типа такой жизненный лайфхак для этой игры, но нифига. Спанч что ты напрягаешь, понимаешь? Я Патрик. Я никакая не идюшка. Так, все, походу мы сейчас умрем. У нас осталась всего лишь одна жизнь. Уровень четвертый. Уровень четвертый, но мы все держимся. Мы все держимся. Все, словил. Так, теперь, теперь зажарит, наверное, эту звезду. Пятая игра. Как вы думаете, какую я игру приберег для финала? А игра следующая. Мы будем Спанч Боба использовать по прямому назначению. То есть? Он будет губкой и будет мыть, прикиньте, пока Патрик скачет на курице. Мы должны в это время чистить, смотрите, и макать сюда, чтобы быть еще чище. Блин, но Патрик вообще что-то мажорит слишком. Два худога на улитке тянет, смотрите. Что-то сейчас пердело немного. Так, улитка чанит какой-то салат. Мы должны быть готовы. Прикиньте, мы реально используем губку по прямому назначению. Вот это неожиданно, да? Блин, Патрик, нафига тебе столько салата? Что ты делаешь? Прекрати! Чувак, зачем ты это делаешь? Зачем, кстати, я вообще после тебя вытираю? Я думаю, с каждым разом Патрик будет становиться все дебильнее и дебильнее. И скакать намного больше на курице. И разбрызгивать салата. Во, дурак! Действительно забавно использовать спанчбоба в качестве обычной губки столовой. Это очень увлекательно! Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд, сверху это влог фокусника, это канал о фокусах, снизу это плейлист о играх, геймвлог называется, с этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день, также если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий, самые интересные попадают вот сюда, всем пока!